Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это сталкер чистое, так сказать, небо. Итак, мы с вами сегодня отправляемся, значит, в деревню новичков, вот, так, что я здесь уже подготовил, да, в прошлой серии, в конце, вот, отправляемся в лагерь новичков, поговорим с Сидоровичем, вот, также посмотрим... Что из себя, короче, представляет там вот этот вот, э, лагерь новичков именно э, в это, в, ну, в это время, время до тени Чернобыля. Что там у нас интересного, как это было? Окей. Так мы с вами прокачали, короче, наш Чейзер. Надо будет проверить его в деле. А -а -а, погоди. А чё он? <свят> <свят> э, Патрона не меняет. Окей. Ладно. Не меняет, так не меняет. Началось. держись подальше! Э -э, началось. Не держись подальше! Не люблю Волшебный... говорить под прицелом, мужик. Волшебной водки перепил, что ли? Даже не поделился, засранец. Так, здесь, по-моему, боеприпасы должны появиться, нет? Отлично. И говорит... водичка, а если... Это мы слышали, да, этот анекдот мы слышали. Водички, попей. А тебе моя водичка зачем нужна, да? Так, вон то место еще мы не смотрели. Кстати, давайте по пути просто вот взглянем а, на... Просто местности Может что-то завалялось здесь интересно Так, погоди, что там, ящик пусто Ящик пустой Одни окурки Это что? Нет, ничего не нажимается Окей Это там ничего не нажать, ничего не открыть И давай наверх я помню, здесь в Чернях Чернобыля, мы здесь с вами всякие тайники смотрели, искали его. Отлично. Бинты, аптечки всегда пригодятся, всегда не лишние. пути может встретим еще каких-нибудь не знаю там сталкеров может им задание еще выполним хотя когда мы шли на блокпост там вроде как бы по дороге никого не было я не замечал но может быть появится здесь же как они же все равно бегают везде и вся эти сталкеры тут Блях, вот этот целевой патрон Он какой-то не очень мощный Почему не меняется? У меня нет других патронов А, у меня этой э, нету Дроби А вот эти, видимо, не патроны по... Смотри, Чезер. Написано же э, дробовика Спас 14 и чейзер Интересно Где-то кипляшут А, нет, смотри, перезарядил А теперь обратно не перезаряжает. еще за бред? Почему? <смех> странно. Очень, очень странно. Чизер ведет себя очень странно. Радствело, кстати. Да и есть хорошо. Давай заглянем, короче, под мост. Туда мы еще не смотрели, не ходили. Здесь у нас фонит. Это монстра Кабан. Ну, в принципе, далеко не буду я на него патроны тратить. Вот если прибежит, он засал. Он засал, короче, ладно. Пусть... Не стреляй! Не стреляй, пожалуйста! Не? Семен, овечка. <свеч> овечка. <свеч> Отцепись! Кто ты? Семен я, рядовой Овечкин, то есть. Водитель у Халецкого, это командир наш. Халецкий к сталкером сказал отвезти. Доехали спокойно до насыпи, а как только он к сталкером поднялся, они его заломали сразу, а я драпанул. Что делать будешь? Да как я туда верну Ты что? Это ж трибунал сразу. скажут командира бросил. Так, пойдем со мной. Если перебьем сталкеров, то спасем Халецкого, а потом хабар поделись поддел можем. Не-не-не! Не буду я сталкеров трогать, ты чё Нет! Воен? Нет, нет! За военных? Нет! Нет! Не угов... Нет, не уговаривается военных я не пойду. Так, как в зоне оказался? Как оказался? Через мое счастье. Я ж думал в военкомате, что в часть под город отправят. А тут на тебе в зону. Ни письма написать, ни вот тут поехать. Не, ну днем еще как везде. Туда-сюда, наряд, строевая, здравия желаю. А как стемнеет, так креститься начинаешь. Бо страшно. Бо страшно. Просто бо страшно. Вот ставят тебя, мля, на периметр на ночь. Ну, стоишь, а... Пудова... Вдруг завоет так, что прям до усрачки, и с каждым разом все ближе. Ну или сам ее увидишь, тут тварь. Я с таких караулов уже седой стал. А деды, сволочи, ночью придут, говорят, давай за литрой дуй. А куда дуй? Я счастье не выйду, пусть лучше меня тут убивают, все равно не выйду. Вон Витька с моего призыва был, поддался дедам, вышел ночью. На утро следующее нашли. Сам синий, а глаза как колеса от БТР, От страха кони двинул. Разрыв сердца. <с> жизнь, короче. Так, а чем я могу тебе помочь? Мой друган убегал от сталкеров и решил спрятаться в туннеле. Внутрь-то он попал, только выбраться не сумел. Так там и помер. Я пробовал ему воды и припасов притащить, только не смог. Там фигня какая-то творилась. Я его вижу в пяти метрах от себя, а пройти эти пять метров не могу. Ты б не мог попробовать принести мне что из его вещей на память. Хотя сразу говорю, как туда дойти, я не знаю. Может ты сам сможешь усталки, просто знать. Они о Зоне знают больше нас. А, ну ладно, хорошо, попытаюсь. Так. Что ты можешь мне предложить? Да ничего интересного. Окей. Так, найти КПК. Найти КПК. А, найти КПК. Найти КПК. А где мы будем искать КПК? Ага. Это в принципе в ту же сторону, куда и куда и эту водку искали. Ну погнали, давайте сгоняем, короче. А, в принципе я, о, здорово, нефтяной привал. Как спрячешь пол, будет разговор. Да? Так, чем могу помочь? Ничем. Ну рассказывай, давай. А что тебе рассказывать? Вот чува вот от меня все хотите. Вот почему я должен вам все рассказывать? Я новенький в этой зоне. Я новики. Это вы мне давайте рассказывайте, что, как, куда можно податься, куда подойти, кого принести, кого убить. Вот он все рассказывает, вот меньше знаешь, крепче спишь, знаешь такой, да? Так, погоди, кто-то здесь есть, кабан? А дротиком врыла? Я хочу, что-то какой-то не пробивной этот чезер. либо это дротики такие. Надо срочно дробь. Надо срочно... Свинья. Надо срочно дробь, короче. Потому что здесь, бляха, вот от этих патронов... Толку нет! А, бляха! Я, я кровоточу. Насколько да у вас кабанят-то? Блеха, столько патронов потратил на этих кабанов. Погнали. Там еще костерчик, короче. Возможно, тоже привальчик. Хотя там никого нет. Чисто пусто. Окей. Блег, а там забор там же забор я, я ж там не пройду надо обратно идти надо чисто по рельсам идти так Кстати, ту аномалию можно будет можно как-то проверить наверное, на эти на артефакты может там артефакты если вот здесь которая аномалия а пока это делать а не будем фигли нет прохода то я, я уже 10 раз здесь прошел короче а вы мне все нет прохода и нет прохода. все хорошо успокойтесь Ой. Меня уже не запугаешь Меня уже не запугаешь У меня, кстати, есть какой-то КПК Может, подойдет ему Этому вояке Мой КПК Леха, так выносливость Быстро кончается У меня столько этих Энергетика Нет либо сердце столько не выдержит уже. Ладно, почти пришли. Я так предполагаю, он вот там в туннеле. Собак здесь больше нет, да? Я их здесь перестрелял всех. Вот хорошо, да. Вот, вот светло, когда вот, вот так вот хорошо. Вот так вот так просто замечательно. А то, бляха, ночью вообще ни хера не видно. Бляха. в смысле а что за глюк что за глюк бляха и как а как в смысле баг <смех> смысле как ладно оставим для лучших времен окей только зря смотался бляха оставим для лучших времен но я не знаю это либо баг либо хз что-то надо делать короче напишите в комментах что что это такое если кто-то сталкивался если это баг, то хрен на нем. Это задание. Это, в принципе, дополнительное задание, оно на сюжетку не повлияет, я думаю. Отправляйтесь, короче, в деревню новичков. Так, может, у них здесь появился этот э, энергетик, потому что у меня у меня все. У меня один остался. Костер бы ненароком не залезть, чтобы не, не, не сгореть. Так, ладно. Там под мостом только вояк этот сидит, поэтому... Поэтому пойдем... Пойдем поверх. А ну-ка, здесь, по-моему, здесь тоже какой-то этот, да? Ништяк, по-моему, лежит, да? А, пусто. Ай, надо было, короче, это аномалию-то проверить. Ну ладно. Потом. Я думаю, здесь еще не раз, короче, будем проходить, поэтому. Потом. А что не бежим-то? Почему? У меня вроде чуть-чуть выносливости есть. Вот здесь-то надо бежать. Ладно, не слишком, не слишком много, короче, радиации хапнул Здесь аккуратно надо Плехо, постоять что ли? Ты восстановится Вот так Отлично, подходим, короче, к деревне новичков. Можно убрать сразу ружье, а то он начнет. Оружие убрал. Неужели я подумал, мне разговор Обязательно за это? Здорово. <с> <с> ты так, так, так, ты так, хотел, так что? Здесь стоишь. Так и здесь и стоишь. <смех> так, ладно. Давай обыщем, короче, хибары. Что у нас здесь интересно? Здорово. А, это обычный НПС, поэтому он нам ничего не скажет. Он только там скажет, типа, как дела и все это ДТП. Так, окей, здесь, смотри, нычка чья-то. Патрон для пистолета. В принципе, нахер они нужны. А, у Сидоровича по-любому должны быть какие-нибудь патроны. Какой-нибудь а, Интересный хабар. У Сидоровича. Это ж торгаш, это. это, это же еще тот торгаж. Так, я помню здесь. Да стоп, стоп, стоп, собака дай пройти. Да ну, в смысле? Это же еще тот торгаш, короче, да? А, здесь только это. Ящики из-под картошки. Ладно. Эй, наёмник, вы... Давай ему зло врубай! Подходи, пообщаемся. Волк. <связывая> Слышь, я, я с волчарами не разговариваю. Да <связывая> ну, хорош! <связывая> да я тут.. Да. Да в соку то Говнюк! да да раньше что столько таскать на себе придется ты не таскай еда. а ты не таскай ты же в лагере сбрось пока отдохни а это волк да или нет да это волк заяц волк я к нему пока не буду подходить, я пойду в первую очередь с Сидоровичем по Базарю. Вот, может у него там что-нибудь интересное приобрету. Бляха, что-то пусто. Что-то не густо вообще. Что-то как-то вообще грустно все. Ну нет? Так, я сюда заходил? Да. Да. Здесь То есть, чье-то спальное место. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Так я в себе и не С чем? Ножиком? Печка. Почтальон печка. Так, что здесь? О, там ништяк. Отлично, дробь. Вот дробь хорошо. Проверим чейзер с дробью. Я думаю нормально будет выносить. А та вот, она, короче... Тоже целевая пуля. Она четко попадать просто. И то у него пробиваемость не очень. Либо это чейзер такой. Хотя, бляха, он прокачан-то получше, чем э, двухстволка. Эй, да ты пушкой-то не маши. Не люблю, да какой пушкой? Это разве пушка? Эй, это да разве пушка? Это разве пушка? Вот пушка. А это так. Ножичек. Пусто. а патронов стрелял набирал а кстати а, скорее всего можно здесь тайник будет сделать у сидоровича да если как вот а, в тенях чернобыля скорее всего я думаю поэтому тоже сейчас подбрасываем там что-нибудь у нас будет а, тайничок а, в лагерь там у сталкеров прицелом мужик и тайничок здесь в принципе если а, у Сидоровича тайник нельзя сделать, то мы сделаем, я думаю, вот здесь, вот в той коробчонке. Так я сюда заходил, нет? Пусто. Да я думаю, здесь ничего нет. Я думаю, нам. Хорошего ничего сюда не, не пихну А интересно, помнишь, это э, бронька-то ну, там где-то наверху на дереве или где-то на крыше была Интересно, здесь она есть? Так, ладно, давайте отправимся, короче, к Сидоровичу Отправимся к Сидоровичу, пестрец с глушителем такой достал Пойдем, поговорим. Здорово! лет лет? тебя Херони у ну, аптечек, что? ты посмотри. Давай о деле поговорим. Давай, давай, сейчас. Сейчас, сейчас, минутку. Давай о деле поговорим. Смотри, такой <соспит> лупоглазик. Лысый Неверный. лупоглазик. Ну чего стоишь? <соспит> так, говорят, у тебя недавно сталкер был интересовался редкими деталями. Припоминаешь? Хм.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 Разбирайся со сталкерами, как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы кейс с кобаром был у меня. Попробуй для начала пообщаться с Валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. А, я только что разговаривал, короче, с военным, да, он говорил про командира Халецкого, который э -э захватили этим Сталкеры. Это, это получается тот, который в тюрьме, помню. Ну, там за решеткой сидит, да? Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Че там чеши до гладного быстро? Так, окей, давай Пойдем посмотрим, мне, что у него есть. Не забывай, я все Посмотри, еще расскажи себе. Кейс. Да я помню. Так, а что тебе рассказать? Я человек старый, здоровье вот шалит, сижу тут, тихонько никого не трогаю. Купи, продай, небольшую имею. А, аптечки там, колбаски до да консервов ребятам. Копеечка, копеечки, все лучше, чем на пенсию жить. Скромничаешь, мне про тебя совсем другое говорили. Чего злые языки не набрешут? Да, я не знаю, да и не знаю я тебя. Покажи, на что способен, тогда, может, и пооткровенничаем. Так, что здесь происходит? Бардак, если одним словом. Сталкеры с вояками сцепились раньше, хоть какие-никакие правила были. Мояки держали периметр, сшибали деньги со сталкеров, но зато и глаза кое на что закрывали. Ну, гоняли, бывало, для порядка сталкерства, оно же вне закона. А теперь что? Теперь нету больше правил. Сталкеры, вон, думают, что они на коне, как, как же военные прижали. Как же военных прижали, кордон под свой контроль взяли. Только ж ведь не видят они дальше своего носа. К чему все идет? Давайки без начальцев штаны наделали. В штаб не рап... не рапортуют Не то верно, ведь все их левые дела тут же всплывают. Но рано или поздно будет на блокпосту проверка, все и вскроется. И вот тогда случится спецоперация. Как пройдет тут батальон спесадза, никого из сталкеров не останется. А на блокпосту всех заменят. Вот как, вот как торговать потом. В связи восстанавливать, товар туда-сюда таскать. Эх, молокососы! Так, объясняю еще раз. Ты мне принеси хабар, из-за которого сталкеры с вояками посапались. Вот тогда я отвечу на твои вопросы. Окей. Так, что можешь предложить? Моя часть сделки в электрощелке электроэлеватора. Лезть в него спокойно, если аномалия рядом нет. А электричество и так давно кончилось. Так сколько будет стоить? Сто! Что там все-таки понятия не имею? Блех, Сидорич, он хитрожопый! Он... Не, не буду я покупать, мне хоть и сотка, но мне все равно жалко. Ну не то, что жалко, Ну все другие может какой-нибудь хер. Давай здесь посмотрим. Смотри, здесь есть комбинезон заря, но у меня не хватает ничего. Я просто посмотрю. давай вот дроп купим. Дроп купим, короче, аптечки заберем вот с этим, короче, совсем. Так, ну и в принципе все. Да ладно, 3 980, а да, чё так дорого-то все? Эй, Сидорович, ты чё, сжири, сжири обратно свое. Я не буду у тебя ничего покупать, ты чё? Хера такой, хера расценки. Так, ладно, здесь вот мы, а, так, 5. 5, а, ну вот, вот 5, 5, 2. Так, для автомата я оставляю все патроны, 5. Uh, uh -huh. Так, за пистолета не знаю Вот это ну вообще, знаете, как узнал, нужна Давай вот так вот Вот <гулак> так вот оставим, короче Чтобы веса много Ты не тяни. Окей, но ну, в принципе все нормально Всю нормуль, а Сидорович нам сказал, я так понял, надо возвращаться обратно туда, к сталкерам. Привет, брат, что скажешь? Да. Все нормально. Так, еще волк, волк хотел с нами поговорить. Опа, вот это я заберу. О, вот это да, вот это да, вот это я заберу сейчас все. Это мне пригодится. Я люблю побегать. Так, тут садок для новичков, а не лагерь наемников, парень. Задание у меня от Сидоровича, нужно к сталкерам на мазу мотнуться. Ага, ну так это за железной насыпью. Там. Да, там настоящая рай для сталкеров. Спасибо. Так, есть работенка, смотри, можно работенку. В принципе, можно по. Если у него есть работенка, можно поработать на волка пока. Расскажи о себе. Я здесь вроде главного. Учу уму разуму, зелень, пуза, очкариков всяких типичных, чтоб их на первом заходе с левая не цапало. Ух, тяжко это учить! Сам-то я уже натоптался по зоне, кусок жизни тут оставил. У тебя сюда, думаю, на кордон уже бог знает, когда пришел. Только злая ведьма какая-то ворожит, не иначе. Выбраться никак не получается. То вояки с рейдом нагрянут, то вон выброс шибанет. Да и деньги, если честно, бывает предлагают работу выгодно. Так от чего бы не взяться. Знаешь, как оно? Думаешь, что... Ну вот еще этот последний выход, и все, сваливаю. И вот так раз за разом. Хей. Так, что за ботенка? Один из моих ребят все никак не может смириться с тем, что его считают новичком. Решил в одиночку пойти ставив собаку вынести, чтобы уважение добиться. Он малый и вправду не промах, только все равно я за него переживаю. Молодую, голова горячая. Может, можешь пойти до его, по его следам если что, как бы случайно помочь ему. Да, окей, не вопрос. Не вопрос, помочь сталкеру. Окей, помочь сталкеру, пошли. Пошли, поможем сталкеру. Так, ружье, ага. А почему ты не меняешь? Что за бред? Почему он? Почему он не меняет? У меня же есть эти дробь. Так, погоди. Провалено? А ч его. Э, э, э, э. Не, не, не, так не пойдет. Почему провалено? Я не хочу проваливать это задание. Я хочу помочь Сталкеру. Я хочу помочь этому новичку. Погоди, а я сейчас вдали. Я сейчас вдали, короче, с автомата сейчас. сейчас с автоматом ну, знаешь я обычно играю ну провалил задание провалил да это вот дополнительное задание но как бы э, сейчас я почему-то хочу помочь так это у вот те собаки которые напали Да бляха, а ты такой? А, а чё? чё? он такой это? Хилый-то Так, бегом Погоди, вот надо Вот, пока они там, короче, шли, надо было их косить Я сейчас пока добегу, короче, его убьют Вот я тебе говорю Надо, короче, пока они вот а, со стороны идут, короче, их перегасить всех. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Не знаю, вот эти вот провалы, считайте, за смерть. Так, вот так. Да куда побежали-то, блеха? Это я, по вам стрелял! Да в смысле, убей ты в собаку? Да пти мать! Ч за дичь? Гранату буду туда кинуть, но, бляха, вместе с собаками взорвется и вот этот новичок. Ух, новичок-то вот проблем с этими новичками-то, бляха. Да куда то в смысле, что то там? Ветку, что то стрелял? Давай быстрее. Набеги да ты! Сейчас загасит опять Вот я тебе говорю, сейчас загасят. Так, что ты там убьешь одну? Одна осталась, ебте мать. Не сдохни, не Он одну. Он одну собаку не смог убить. Одну! Одну собаку не смог убить. Типа крутой, бляха. Уй. Забнил возобнил-то себя. Всех собак меня съело снова. Я не видел вообще. Не понос так золотуха как говорится, да? Я здесь, я здесь. Давай, на меня, на меня, на меня, на меня, на меня, на меня. Так, стой, стой, не дохни. Ну, да, блин. <свы> Три собаки. Три долбаные собаки, и я не могу это пройти. А почему? Потому что вот этот сталкер-новичок... Бляха, вот, у меня просто слов нет на него. Просто нет на него слоу. Дай свой Нет! Живи! Отлично, хорошо! Ты только ко сейчас съедят. Ты только ко мне! Да ⁇ птима! Свои ноги под пули подставляет. Жесть. Просто жесть. Вот так вот помогай после этого людям. Он меня загасил, короче. Я не понимаю, почему дробь в чейзер не берется. Тихо, тихо, тихо, тихо. Меня не съешь. Все, отлично, отлично. Последняя. Давай, Агрис, на, ми... на меня Агрис. Ты там, бляха, по мне не стреляй, а. Взял привычку. Ты где? Можно передохнуть маленько. Можно. Сопроводить сталкера. Пошли. Чуть и сопровождать надо. А куда ты бежишь? Нам уже в лагерь новичков надо, да? Он вроде где-то там или это я потерялся уже? Ч, пешочком-то идешь? Пошли. Ты где, бляха? У меня? А у меня выбран это другое Я думаю куда это все мне показывает ну, вот. Идем, идем Все, можно оружие наверное убрать Ну привет Наро. Где ты там бляха Не теряйся там все, получить награду. Получить награду. А награду у кого получает? Награду, наверное, волк. Да, получить надо. Окей. А, так. Что ты можешь? Я проследил. О. Отлично, Родост Алкен. Надеюсь, это мало, что у него желание геройствовать. 500. Ага. 500. Да пока вроде как с самим справляемся. Окей. Окей, друзья. Да. Что слушаю? Окей. Давайте посидим. Бляха, дождь идет? А, давай. Расскажешь? Вот здесь вот, вот. здесь сядем. Окей, друзья, давайте на этом закончим. Вот. Э -э отправимся в следующей серии. Мы с вами. Так, водочки надо выпить. Надо выпить водочки, батончиком закусить. А в следующей серии мы с вами отправимся. О в тот лагерь, куда нам нас отправил, короче, Сидры. Чего? Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий Всем.